Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Мы также приветствуем гостей нашего канала, которые еще не приняли решение поставить священный лайк и оформить живительную подписку. Слышали ли вы когда-нибудь сказания о викингах? может вы знаете, что викинги – это совокупность скандинавских народов и племен, которые завоевали себе место под солнцем не только с помощью хитрости, но и с помощью верного топора и щита? Если романтика жизни викингов тебя не отталкивает, а наоборот влечет за собой, предлагаю тебе обратить внимание на очень ламповую, достаточно проработанную RPG от разработчиков Iron Gate Studio Fish Labs Entertainment Pictive на тему фольклора викингов. Игрокам предстоит исследовать огромный фэнтезийный мир, пропитанный скандинавской мифологией и культурой викингов. Мир игры генерируется процедурным образом в каждом новом прохождении, так что география Волхейма никогда не повторяется. Герой начинает игру с пустыми руками. Он должен добыть дерево и камень, сделать первое примитивное оружие и постройки, чтобы получить доступ к продвинутому оружию и инструментам. Необходимо искать редкие материалы и минералы. Игроку нужно следить за состоянием героя, чтобы выстоять в битве с сильным врагом. Викинг должен хорошо выспаться, поесть и желательно иметь при себе запас восстанавливающей силы меда. В отличие от многих подобных игр, голод не приводит к смерти персонажа. Игровая карта содержит озера, реки, моря. Чтобы пересекать их и просто передвигаться из одного места в другое, игрок должен построить плавательное средство. Некоторые зоны в игре требуют особой подготовки, например, в них может присутствовать яд или мороз. И простое посещение этих зон требует предварительной подготовки и создания соответствующих предметов для защиты. Дорогой друг, если тебе зашла данная игра, пиши в комментариях. Я хотел бы увидеть это прохождение своими глазами, пройдя эту игру. Всем здоровья и прекрасного настроения. С уважением, Ваш Кесарь.